Всем добрый вечер, мы сегодня снова возвращаемся к новостям Warframe, хотим поделиться этим с вами, вот видите новости на русском языке, итак, начинаем. Эхо срывающего вуаль. Сыграйте в новой миссии взлом Нормера уже сегодня, миссия Кахлл 175 по борьбе с Нормером продолжается. Берите в руки оружие в новых миссиях взлом Нормера и обменивайте. Запасы на новые предложения, такие как десантный корабль-скаут и эфемеры осколков Архунта. Возвращение в и из «Праг». Сокрушайте ваших врагов с помощью скина-молота Ренок. Совершайте свирепые и точные выстрелы, используя скин снайперской винтовки АВИКС. Предложение гарнизона Кахла. Новые предложения ждут вас в магазине чиппера в гарнизоне Кахла. Не забудьте обменять запасы, которые вы зарабатываете за выполнение миссии «Взлом Нормера» на новое снаряжение. Такое как десантный корабль «Скаут» и новые фемеры Осколка Фархонта. Новый десантный корабль «Скаут». «Скаут» можно приобрести во внутриигровом магазине, если у вас есть завершенный квест «Срывающий вуаль» или его чертеж может быть найден в предложениях чипера в гонезоне Кахва за запас. Эфемера осколков Архонта. Эфемера шестигранная осколок. Проявите силу, которая движет вам, Эта эфемера динамически обновляется с помощью установленных в вашем варфрейме осколков Архонта. Эфемера осколок погибели. Выразите ярость Архонта. Эта эфемера динамически обновляется с помощью установленных в вашем варфрейме осколков Архонта. Комнаты Додзе Астрон. Теперь вы можете использовать более 140 новых украшений Астрон. Для придания вашему додзе стиля Цетуса и равнин Эйдаона. Вместе с совершенно новым вариантом комнаты для додзе. Астронская бухта. Добавьте эту уединенную бухту где-то на равнинах Эйдаонах к своему додзе. И в полной мере воспользуйтесь новыми видами Астрона. Стартовый набор Эмбер. Стартовый набор Эмбер включает. Эмбер, Никана, Шлем Эмбер, Феникс. Набор модов. Стартовый огонь. 200 платины только для ПК. Теперь идем к самой свежей новости. Стартовый набор Эмбер уже доступен. Озарите начало своего путешествия по Warframe с Эмбер. Воспомяните изначальную систему с помощью способности Эмбер и базовых модов огненного урона. Стартовый набор Эмбер включает Warframe Эмбер, Шлем Эмбер, Феникс. Никана набор модов, стартовый огонь, 200 платины, только для ПК. А начало своего путешествия по Warframe со стартовым набором Эмбер и сожгите своих врагов. Э, вот такие новости на сегодня по Warframe. Надеемся, что вам понравится. Э, заглядывайте снова и наслаждайтесь нашим контентом. На этом у нас все.